Гурдева просит ученика сказать, ученик просит Гурдева рассказать. Гурдев, Харе Кришна, по милости Гору Вайшнау, мы пришли в Праяк, в месте, где Махапрабо рассказывал, давал наставление Рупагасвами, которое известно в читании Чиритамрите, как Шикшам. В читании Махапрабо сказал, О, Рупагасвами, в подобно океану. Я дам тебе всего лишь капельку из этого океана бхаг -террасы. И Махапрабху, давая эти наставления, произнес шлоку «Браман Набрамите кон Значение этой шлоки следующее. «С незапамятных времен мы отвернулись от Бхагавана, Господа, и вращаемся в 14 планетарных системах среди 8 миллионов 400 видов тысяч жизни. И удачливые души получают Даршан, видят Садгуру, принимают у него прибежище. Что это за душа? которые в предыдущих рождениях накопили много бхактин мурка благочестия, связанного с бхактией. Поэтому, по милости Гуру и Кришны, они обретают в лвата биджа семя предного служения. Что это за бхактин биджа за семя преданного служения? Это Шрадха, вера. Кто обретает ее? Говорится, что удачливые души. Какие удачливые? Шастра, говорится... Мава Сад Самагама. Цитата. Значение этой шлоки следующее. Мы вращаемся в этой самсаре. И когда время наших страданий, заключения в этом материальном мире подходит к концу, то по желанию Бхагавана мы обретаем прибежище у подлинного Гуру, Сад Гуру. Как мы обретаем? Это прибежище по милости гуру и Кришны. Может возникнуть вопрос, понятно, как мы получаем всем преданное служение от гуру, но почему упоминается также Господь? Гуру имеется в виду, потому что он манту дает. Бхагаван упоминается потому, что мы не знаем на самом деле, кто такой садгуру, кто такой асадгуру, то есть кто истинный гуру, кто ложный гуру. Кришна это знает, поэтому по его милости, по его воле мы встречаем подлинного, истинного духовного учителя. Махапрабху дал такие чудесные наставления в этом месте. Он также объяснил, как постепенно эту лиану взращивать. То есть после получения посвящения нужно быть в Садусанге, слушать Харикадхо от Вайшнау. И что тогда произойдет? Семечко прорастет, появится два листика, затем растение будет постепенно расти выше и выше, пересечет Браманду, достигнет конхи, Айодхи, Двараки, достигнет в конечном итоге Галоки Бриндавана. И что в этом особенного? Что это семечко преданного служения? Кришна Савабавана, то есть желание служить Кришне, не может найти себе прибежище в пределах материального мира. В двараке тоже нет подходящей цели. В двараке можно служить Кришне. Вот там Ашвария Майя Бхакти. Бхакти с благоговением. И вот только Браджа Бхакти на голоке Вриндавана является подлинной целью этой Лианы, этого семечка. Поэтому у Лиана устремляется все выше и выше, пока не достигнет конечной цели. Прибежище у стоп стопа рады Кришне. И что должен делать хозяин этого семечка, то есть преданный, Шрявана Кричана Джали Кора Сачан, поливать это семечко, чтобы оно росло. Например, если мы используем протухшую воду, что произойдет с семечком? Оно испортится. Но если мы чистой водой поливаем семечко, оно будет расти. Гьяна, карма, йога сравнивается с такой испорченной водой. То есть если мы будем общаться с людьми, которые сливают карме, гьяне, йоге, наша семечка преданности не будет развиваться. А когда же наша семечка будет развиваться, что является чистой водой? Кришна Басаравита Мати. Когда мы общаемся с, с Кришна Бхактами, с предками Раджандра Нандана Кришна, Вишманаха Хачакаварита Куру объясняет Арадхия Бхагаван Раджашата Наясадхама вриндаваном. Слово, когда объясняется, почему именно Раджандра Нандана Кришна наш поклоняемый Господь. Цитата. То есть если мы общаемся с такими преданными, которые погружены которые в Раджа Расика, которые погружены в град Расу, которые ценят Анарпата Патчирим дар, который принес Вичитане Махапрабу, который им приносит один раз в день Брама, Если мы общаемся с такими преданными, с Раджа Расиками, под руководством преданных в линии Махапрабу, слушаем от них харикатху, вот тогда наша Лиана преданности обретет также особый плод, то есть достигнет не только Голоки Вариндавана, а м, обрезет особую милость Махапрабху и достигнет Швета Двипы, Дхамма Махапрабху. Бхакти объясняет, что те, кто совершает духовную практику подруг в линии Махапрабху, чего они достигают? Джаха Бхагава Тапара растхана говорится в Чистан-Чиритамрите, о том, что нужно изучать Бхагаватам под руководством преданных. Тогда мы сможем понять подлинное читание череда Гурдев этот шлок объясняет. То есть, если мы изучаем Бхагаватам под руководством Ашнау, если мы совершаем духовную практику в линии преданных Махапрабху, то мы обретем два блага и достигнем итоговой цели обретем духовную форму на Галлоке Вриндавана, будем служить предхаране как ее спутница под руководством Рупы Гасвами, рупа Манджари, И достигнем также второй обители, Швета двипа, где будем служить Махапрабу. То есть достигнем двух обителей сразу, не только Галлоке Вриндавана, но и Швета Двипу. Итак, Махапрабу давал чудесное наставление с Гасвами, Рупа Шикши. Это божественное место по милости Гуру Вашнау мы его посетили и молимся им о том, чтобы Махапрабу, Рупа, Гасвами пролили на нас свою милость, и мы действительно были рупанугами, смогли совершать духовную практику и достичь лото лотосных стоп Рады и Кришны. Мы молимся об этом Рупе, Гасвами, нашей рупаноги Гуруварги. Всем важна вам.